Всем привет, это темнота. сегодня у нас будет обзор рынка на 16 января, на Дневке мы, мы видим вот такое вот интересное движение на примерно 23%, что не может не радовать. Давайте же посмотрим, почему была такая реакция, от чего главное. да? Вот. У нас есть такой вот небольшой, ну можно брать по отдельности деманд uh, подскрытый, вот, в котором цена проторговалась и вышла с него. Это один из вариантов выхода цены. И вот такой вот move. Вот у нас здесь есть небольшой ордер блок с боссом. Все как надо. Вот, uh, Также full fill. Mm, и самый главный вопрос: куда дальше: 15 тысяч или 25. Тысяч. А, здесь у нас есть ордер вот. блок в принципе на дневке больше нечего рассматривать а, да еще здесь есть небольшой ордер блок вот это три таких зоны с которыми интересно поработать в ближайшее время опять же до сих пор болею не знаю сколько уже можно что это такая блядь, болезнь ебучая но ничего это не мешает мне работать давайте подтянем все красиво сделаем вот, будем брать со свипом Также у нас есть Еще один ордер блок Цена, видите, тусуется сейчас в этом Но я думаю, что Мы сможем отсюда Сходить выше, снять ликвидность Если повезет Если повезет То сходить вот сюда Получить реакцию Вот этого ордер блока Поэтому на данный момент Ставим цель себе Пока что хотя бы а, 23 тысячи. Вот. На прошлых обзорах я говорил о своем таргете в 22 800. Поэтому дождемся сначала его, а там будем смотреть дальше. Основной целью есть 25 тысяч. 200 что снизу снизу пока не от чего отталкиваться потому что это было очень резкое движение буквально за 3-4 дня пойдем на младшие таймфреймы слышно меня да вот выключили и нет во время съемки видоса поэтому продолжаем сейчас так зайдем на младший таймфрейм на часе мы находимся в небольшом рендже мы сходим снять ликвидность сверху, тем самым сделаем UTAT и пойдем ниже, что похоже у нас на схему распределения на часовом таймфрейме. Также здесь у нас есть демонт со снятой ликвидностью, от которого также можно подождать реакцию, либо же после снятия ликвидности подождать флип и зайти отсюда в шорт. То есть несколько вариантов развития событий у меня есть но ничего конкретного пока сказать не могу. А тарги там первичным у нас будет являться full fill на часе. также у нас есть full fill на 4 часах, но ну, я думаю понятно, и ниже также есть. Вот первый Фта будет выступать у нас вот эта зона скрытого демонда или же открытого ордер блока. Что поторговать сейчас? Сейчас вряд ли что-то выйдет поторговать, но я ожидал снятия ликвидности вот этой ночью. Я выставлял пост, но э, меня не забрало, к сожалению, да, и трейд был в 5 утра. Вот, есть такой вот full fill на 5 минутах. Э, также есть ордер блок и вот такой вот SC. Также у нас есть supply. Вот, в принципе, если цена подойдет сюда, то где-то в этих зонах можно искать трейд. По битку вроде бы все. Рассматривать лонги сейчас не от чего. Вот, можно рассмотреть от этого ордер-блока, но с этого вряд ли получится что-то толковое. Вот, и ликвидность снизу. Я думаю, что если мы все эти зоны протестируем успешно и закрепимся выше 22 800 то нам открыта дорога на 25 200 с одним небольшим FTA. это у нас вот этот ордер блок вот пока что все указывают на шорт от 22 но нужно смотреть уже внутри дня при подходе в эту зону или же при подходе уже вот сюда Линкс прошлого обзора, поза прошлого обзора, в принципе двигается, понятно. Дал реакцию от нашего ордер-блока, но свипнул в ликвидность, это очень хорошо. Вот, в принципе, пока что у нас есть ФТА и цена сопротивляется внутри этой зоны. Вот есть такой ордер-блок открытый и supply вот, я буду смотреть short при подходе в эту зону давайте даже выделим 0.5, Такс и сюда я кину оповещение создать, вот, интересная тоже ситуация здесь у нас давайте посмотрим внутри дня, так есть открытый full fill есть вик от которого уже дали реакцию вот есть еще один ВИК. Который находится точно четко в 0.5 предыдущего ВИКа. То есть зона ВИК у нас также открыта. Я бы посмотрел еще и отсюда. Вот При подходе сюда тоже бы рассматривал позицию. Есть ордер блок. Есть full фил. Это таргет. Это может выступать там Вот видите, он, он линк поставля, постоянно оставляет вот такие Wix вещи. Поэтому в принципе такое бы я посмотрел. На этом сегодня все. А еще индекс страха и жадности у нас сейчас находится на 45. То есть мы выросли из с 30-26 с и в самый пик у нас было около 16-17%. Ну, процентов получается коэффициент э, страха и жадности еще немножечко и рынок перейдет в жадность это означает то э, что либо пойдем ниже либо же останемся на том же уровне вот на этом всем пока всем спасибо до следующего обзора лайки комментарии ну короче вы все шарите уже заебался батарея